В этом видео Акстар притворяется учителем, который ничего не знает и не умеет, а потом вжарит. Посмотрим на реакцию разочарованных учеников. Всем привет, это Акстар. Я знаю, что вы ждали третью часть с преподавателями, но записать ее чертовски сложно, потому что почти все преподаватели меня узнают. Но я почти это сделал, так что в скором времени выходит третья часть с преподавателями. Получилось очень круто. Ну а сегодня новый пранк, который мне нравится даже больше. Если вам зайдет и вы хотите его продолжение, давайте соберем просто много лайков, чтобы мы просто сами офигели. Ну и с прошлым видео мы попали на первое место в трендах. Это вообще жесть. Мы продержались там почти весь день. Давайте попробуем и с этим видео сделать также. Вот 10 комментариев с прошлого видео Три из них получат по 1000 рублей Ну, а вообще, так, небольшой инсайд В скором времени будут крутые музыкальные проекты и видео Так что, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что вы думаете Ну, а мы погнали Новый пранк, супер крутой, как, как по мне Он мне очень понравился Пойдем Поедем. Все я искал учеников, не удивлю на авито. Я подал много разных объявлений, представлялся чужими именами, ставил чужие фотки, писал, что за три дня научу играть что угодно. И даже тогда меня постоянно узнавали. Акстар, это ты что ли? Акстар, Ак это ты? Акстар? Акстар. Акстар? О, Акста, я тебя знаю, ты это ведь на Ютубе ролики снимаешь? Акстар. Показывать объявление я не буду, а то у меня еще вторую часть возможность снимать. Погнали. Добрый день. Здравствуйте. А на авито вроде бы не будете? А, на авито... Там фотографии моего преподавателя, он сегодня выйти не смог. Он привалил немного. Но ничего страшного, я игра даже лучше. Так что все нормально. То есть и урок выйдет на 200 рублей дешевле. Смотри. Во-первых, по поводу гит... Ну я вижу, ты уже правильно все держишь. Так что все хорошо. Ну, у меня какие-то там чуть-чуть навыки есть, конечно. И расскажи о себе, так будет проще, да. Ну, я совсем недавно играю, буквально месяца два, наверное. Мне только купили гитару у родителей, я даже там особо аккорды еле-еле знаю. Вот. И хотелось бы научиться, чуть получше да. что-нибудь. Mm -hmm. В WhatsApp написала ты преподавателю, он мне передал, что ты хочешь научиться играть батарейку. Батарейку, да. Mm -hmm. Вот. Я тебе сейчас поводу сначала расскажу азы, потом сыграю батарейку, ты скажешь. Вот, сыграю тебе, оценишь примерно. Вот, ну и начнем с тобой ее разбирать. Хорошо. Смотри. По поводу правой руки, по поводу правой руки, она должна стоять как удобно. Вот, то есть, как тебе удобно, вот, шикарно, да. Вот угу. левая лево рука, левая рука. Вот, вот все нормально. То есть все шикарно. Уже все хорошо. Так. А, с мелодиями вообще знакомы? Играла что-нибудь куда нибудь Ну, так, ну, как обычно, там, кузнечика на аккордах, что-то просто могу. Понял, Ничего особ... кузнечика я тоже умею. Но это, это сейчас не важно. Э, батарейка у нас. Сейчас, секунду, я вспомню. Примерно вот так вот. Как тебе? Ну, можно попробовать. Хорошо. Смотри. Э -э давай начнем. Сначала играешь первый лад, второй струны. <звучит> вот. Хорошо. И давай я тебе сейчас играю немножко другую версию. Возможно, она тебе понравится побольше. Ну, а да. это... это версия с использованием такой вот есть, как сказать, при... так стиль игры называется. Ну, он довольно-таки забавно называется FingerCoкинг. Не слышал о таком? Нет, это Ну я неважно, там есть у него своя история. Потому что играть сложно, задолбаешься. Вот. Поэтому он Чпокинки называется. так вообще он Фингер Стайл в оригинале называется. Как-то так. Давай я попробую тебе сыграть в нем. Если понравится, можем скить, ну, его попробовать. Нравится. Блин, ты так круто играешь, да, получше, чем был первый раз. Но ну... мне так не получится, наверное. <свят> ну ничего страшного, на... попробую научить. Э -э вот, на самом деле, на самом деле, я не настоящий преподаватель, э -э вот. Это типа снимаю розыгрыш, вот. <свят> так что деньги за урок я тебе верну. <свят> Ладно, хорошо. А батарейку я тебе попробую научить сейчас. Так, смотри, забыл тебе сказать, гитара все-таки ставится, по идее, должна ставиться на левую ногу, вот так вот. Это классическая посадка, но она не совсем удобная для обычных. То есть, если ты не хочешь играть что-то классическое, можешь просто ставить на правую ногу. Но ну, я так вижу, в принципе, у тебя на самом деле нормально стоит гитара. Вот обязательно большой палец левой руки не должен выходить за гриф. Он... <толкнул> То есть угу. вот так А вот. если ты играешь так, они у тебя вот так вот двигаются, в полной угу. мере. Вот. Так, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Я играю один месяц, ну почти месяц. За это время я успел выучить кузнечика, ну, ну и Аккорды, вот, основные. Спасибо. И все, больше я, как бы, ничего не умею. Понял. Понял тебя. Ну, сейчас я расскажу немножко о себе. В принципе, все основное ты прочитал, наверное, в объявлении. Зовут меня Алексей, да. можем обращаться на «ты», разговаривать. Вот, я за ним преподаю гитару уже около недели. Вот. вот. Так что, думаю, чем я смогу научиться. Так, смотри, по поводу постановки, постановки рук, там, гитары, смотри, самое основное, самый лучший вариант, так меня учили, так учу я, берешь гитару, над, над ногой поднимаешь, Давай. вот так, да, да, и роняешь, как легла, так и пусть лежит. вот это ее, естественно, по, на это положение, по поводу правой руки, смотри, правую руку кладешь так вот, она вот, должна болтаться, вот так вот, и вот это вот свободное положение, вот так его и занимаю левая рука как хочешь честно вообще нормально будет <biological> смотри ты меня просил научить что-нибудь классное крутое такое вот могу тебе предложить э, что-нибудь зарубежное ты просил могу тебе снимать Yeah, mm, такое. Я могу сыграть, в принципе. Ну, смотри, я... Ага. Я думал, вы мне покажете что-то крутое. И в и... Навито на написано, что вы 9 лет играете. Mm -hmm. Ну, могу показать вот это, в принципе. Может, на тебе больше нравится. Но ну, не знаю, мне казалось нормально. Ну, ладно, слушай. Это да. Как это? Как? Я думаю, начнем что-нибудь попроще. Сначала выучим с тобой э, приемы фингерстайла, фингер, фингер, стайла, фингер Вот. Вот, смотри. Короче, сначала кик. Это удар. И слэт. Привет, расскажи немножко тебе. Как вообще, что, сколько занимаешься, что умеешь? Привет, да вот я теме мне 16 лет, я вот гитару недавно купил, хотел научиться что-нибудь играть. Угу, понятно. А, вообще еще ничего не умеешь? Ну, там на одной струне я могу что-нибудь сыграть. Вот. Ну, не очень, в общем. Угу, понял тебя. Хорошо. Я сейчас расскажу немного. У тебя вижу акустика, значит будем разбирать на акустике. У меня есть еще классика. Так что если хочешь какие-нибудь классические произведения, в любой момент можем подключить ее. Вот. Смотри. Меня зовут Алексей. Мы можем разговаривать на «ты». Потому что я не думаю, что я надо намного тебя старше. Вот. По поводу постановки рук. Как тебе удобно, если честно, так и играй. Вот. Я типа в принципе сам не очень... Uh, ну, я уже преподаю. Да. Вот. Но как удобнее, так играть. В общем, да. Uh, по поводу произведения, которое мы будем сегодня разбирать. Смотри. Ты говорил, что это такое такое крутое. Я могу тебе предложить uh, Smells, Light, like and Spirit Nirvana. Оно звучит, в принципе, так, прикольненько. Вот. Но прежде чем мы перейдем к ней. Эм. Покажи что-нибудь, что ты уже можешь. Как ты занимаешься? Зажимаешь аккорды, например. Ну вот я знаю вот такой. АМ. Есть и могу что-нибудь сыграть, как сое. Вот. Ну вот, в принципе. Угу. Понял. С Барой дружишь? Ну, так, не очень. Слышал что-то, но не особо умею для Нирваны, возможно, понадобится, да. Сейчас себе сыграю, по посмотришь понравится, разберем. Что? Тогда должно звучает? Да. Ну, это знаешь такая вариация на, на тему Нирваны, то есть не совсем оригинально, ну, как просто у меня так получается, поэтому мне даже больше, если честно, так нравится то есть как-то странно звучит а ты слышал оригинал, да? да, я слышал а, вон оно, что ну Давай все таки попробуем, ну, может давай. быть у тебя получится. Смотри, поставь аккорд. Так, потом так вот глушишь, и так несколько раз ударяешь по глухим струнам. И потом передвигаешь пальцы на одну струну вниз, и играешь то же самое. Да, и получается... И смотри, ну, если тебе не нравится, мо могу показать другую. Вот, в принципе, может тебе понравится и вот. разберем ее. Давай. Вот. Э -э так что, давай я покажу тебе, если понравится, разберем. Если хочешь, можешь Да. Все, смотри. Ну, смотри, во-первых, это был не настоящий урок, я не преподаватель, так что деньги за урок я тебе верну. Не переживай. И сейчас позаймаемся с тобой, доучу, доучим до конца. Так что все будет круто. Mm -hmm. вот ну вот, так, дальше пойдем. О, как же жарко, как я скучаю по России. Да сегодня вообще по кайфу, по России на гелике покатался. Ладно, я обратно полетел на Барвиху. Давай, встретимся там. Пока. Извините, да? А куда вы собрались? О чем вы? Сейчас же все закрыто, все границы закрыты. Куда вы собрались лететь? Ну а я никуда не лечу. Разве что в бесплатную онлайн игру Барвиха Мобайл. Там ты можешь разъезжать под самой настоящей России на совершенно разном транспорте от советских тазов до Ламборгини. Открывать свой большой и малый бизнес, зарабатывать деньги от пятидесяти тысяч до миллиона, хоть где-то стать миллионером. Отвоевывать чужой бизнес, устраивать различные войны мафий. В общем, вообще круто, жесть. Я офигеваю. Стоп. А как? Где это все? Так, в моем телефоне. Я могу играть хоть в автобусе, хоть в школе, хоть в библиотеке. И как же найти эту невероятную игру? Переходи по ссылочке в описании, скачивай игру в два клика на свой смартфон и по промокоду АКСТАР получишь 120 тысяч рублей. Какой промокод? Какой канал? Извините. Привет. Так, расскажи о себе. Да, привет, привет. Что вообще Ну, в общем-то... Дело такое Меня зовут Ярослав 27 лет Мне занимаюсь стримами Вот Поэтому хотелось бы а Скиллуху Так сказать Поднять игры на гитаре Вот И научиться чему-то Более роскошному Нежели просто игры На аккордах Вот и все mm. Как-то так примерно Вот Понял э, Какие-то То есть аккорды знаешь Хочешь именно что-то в фингерстайле Знаешь что да, такое фингерстайл? Да, да да Ну это что-то На грифе надо Наверное играть Короче С использованием yeah. всяких приемов да, да, да, ну да, что что-то типа этого. Ну, как-то так примерно. Ну, в принципе. Хорошо получается, вокал классный Но только аккордами, да. мне бы научиться было переходики там, знаешь, что-то вот такое вот сможет у меня было много учеников, так что да. все хорошо Ты, в принципе, начитал, прочитал, наверное, по мне на авито, но я тебе все-таки повторю да, да. Преподаю уже несколько лет, вот, поэтому А учился где-то? Да, закончил музыкальную школу э, ну, Понял, понял, вот. хорошо, хорошо Так, смотри я... Чему тебе могу научить? Предлагаю... Так, по поводу... Я вижу, что у тебя все хорошо с посадкой, с постановкой, так что сразу перейдем к приемам, к фингерстайлу, mm -hmm. вот к этому всему, к мелодиям. Давай сначала выберем за основу какую-то мелодию, которую мы и будем разбирать. Сейчас я могу тебе придумать... Ну, с чего-нибудь попроще, да, я думаю, начать для начала, а потом Слушай, уже... Э, для начала прям, знаешь, самое основное, с чего начинают все новички, это бумер. Вот... Mm -hmm. Поэтому давай начнем с него. Mm. Я тебе его продемонстрирую в фингерстайле. То есть очень многие ученики его играют, и ты уже mm -hmm. от этого будешь как бы отталкиваться. Если ты сможешь посложнее, будем уже что-то сложнее. Так. Так, стоп, нет, по подожди, а как бы, а где здесь фингерстайл, где есть, я не знаю, какая то вообще техника в принципе, то есть э, играть, и, играть на одной струне, это, это недолго разобрать просто, я просто не понимаю, смотри, у тебя Стой, стоит цена в тысячу рублей за Секунду. час, каким образом, за что я тебе плачу вообще? Смотри, давай тогда я тебе другой кошка сыграю, может быть тебе... Как бы... никуда не годится абсолютно. То есть тут уже посложнее. То есть, возможно, это зацепит. Так. Я про... Нет, я, я дико извиняюсь, просто, ну, мне, может быть, покажется, или я не знаю, как бы, я, конечно, не профессиональный гитарист, но ты даже по струнам практически не попадаешь, но я не знаю, как бы, что, что, что, чему с тобой я могу, в принципе, вообще научиться и, э, как бы... Хорошо, ну, в принципе, ну, знаешь, я могу тебе сказать кое-что другое, но, если что, если тебе не понравится, я могу вернуть деньги. Не, я, я, бы, я бы, я бы на, я бы бы на этом, на самом деле. Ну смотри, могу тебе тогда сыграть наше испанское что-то, может быть. Лично. вот вот это вот это другое дело совсем меня вообще устраивает да, пол, на самом да. деле это я... розыгрыш был вот то есть все эти вещи то есть бумер то же самое на самом деле я дико удивлен я... что ты вроде бы стример я... вроде варишься в этой теме но не знаю не я... знал я, я просто, я сначала, я сначала вообще не понял то, что ты начал играть какую-то херню на гитаре, я думаю, так это же, ну, вообще очень просто. Mm. Это прям, ну, простецкие вещи настолько. А я дик удивлен, а что не, ты играешь, не узнал, и я что решил что прям максимально дурачка изображать. А, в а знаешь? не узнал. А, на YouTube канал. Акстар. Ты с ютубом занимаешься? Да. А, я, а, да. Слушай, я на самом деле не часто... Слушай, а, то есть смотрю, ты поэтому... стримишь, получается, на Твиче. Или... да, на Твиче честно, ну тогда да, понятно, да, на то есть стриме, на Ютубе да. не сидишь в целом. Не, не, я то, я на Твиче вот, ну как бы много mm -hmm. кого знаю, а на Ютубе совсем как бы, поэтому я далек от этого. Ты мне скинь хоть канал, я посмотрю. Хорошо. Вот, тогда ладно, сейчас эти тысячи рублей верну, на самом деле. <laughs> Зачем? Вот. Смотри, на, на самом деле, что ты хочешь получить? Э, что бы ты хотел сыграть на стриме? Слушай, ну я не, я не знаю, я не знаю. А... Сложно. Сложно, на самом деле, очень сложно. Вот. Ну, я переборщиком умею играть, между прочим. Так что. Я я вообще пианист просто по образованию изначально, так что поэтому гитара мне сильно. Очень-очень сложно дается. Вот. Так. Привет. В общем, Привет. у меня всегда я всегда беру предоплату до занятия. Потому что частые такие случаи, когда э, Просто дети занимаются, и потом не оплачивают, и просто не отвечают. Поэтому, если не сложно, можешь сейчас перевести. Да, конечно. А номер карты? Я в WhatsApp, по номеру телефона можно. А, хорошо. Сейчас. Там пришло? Я угу. Все. Так, ну, немножко расскажи о себе. Как, что хочешь э, занять и как, какой у тебя уровень? Ну, меня зовут Марина, мне 15 лет. Uh -huh. Я, ну вот, купила гитару, хотелось бы научиться на ней играть, хоть что-нибудь. Ну просто так, у костра, в компании, может быть. Uh -huh. Ну ты мне как, вчера говорила, что хочешь Гарри Поттер научиться. Да, мне, я обожаю фильм про Гарри Поттера, поэтому хотелось бы мелодию оттуда. Мне она очень нравится. Uh -huh. Понял. Э все. На гитаре вообще что-нибудь умеешь или еще пока с нуля Я учила играть звезду по имени Солнце. Ну, аккорды, ну, то есть как бы так. Не Ну, понял. Ну, хорошо. Хочешь мелодию. Ну, да. Понял. Так, смотри, я сам гитару купил недавно. Ну, в общем, научить точно смогу. Давай, по поводу гитары. Так что можешь, как хочешь. Вот. По поводу рук. Смотри, кладешь сюда руку. Дальше, как удобно. Вот пусть вот как удобно, так и играешь. То есть, не принципиально. То есть тут вот можно вот так вот. Можно вот, в общем, как хочешь. По поводу левой руки, то же самое. Но я вот лично вот кладу сюда большой пальчик. Вот, на гриф. Вот так вот цепляю И он висит как бы удобненько. Вот. Но это можно, это, наверное, может быть неправильно, я не знаю. Но ну, главное, мелодию научить, я тебя точно смогу. Вот. Смотри. Я тебе сейчас сыграю, посмотришь, mm -hmm. примерно запоминаю что и как. Ну, смотри, в принципе, ее достаточно легко будет выучить. Так. Вроде бы ну, хорошо. Слушай, я сейчас могу еще одну повторить. Гарри Поттера немножко в другом варианте да. можем изучить да. в другом. Если понравится, можем вот так. Круто. Так, побольше нравится. Да, очень классно вообще. Ну, вообще, если честно, я тебе тысячу рублей верну за занятия потому что я не совсем преподаватель настоящий но Гарри Поттер играть научу так что э, деньги верну и давай позанимаемся это вначале это было типа такой прикольчик розыгрыш в общем действительно полезная информация я как гитарист который занимается уже более восьми лет сам испытываю проблемы со спиной с осанкой это действительно проблема всяких туристов, ну и тех, кто сидит много за компьютером. В общем, мой хороший друг, Влад Ис, кто знает, кто знает, проводит марафон по оздоровлению спины «Царская санка. Он проходит с 10 по 20 июля, и я попросил рассказать вам об этом. Я сам не участвую, потому что это действительно полезно для меня, и если хотите, можете почаствовать со мной. Стоимость участия – определяйте сами. Ну, естественно, чем больше пожертвуете, тем больше мотивации, как, что, как обычно. Сколько, чем дороже что-то покупаешь, тем больше это ценишь. Лично я задонатил всего лишь 1000 рублей, но я считаю, что для здоровья ничего не жалко. В общем, если хотите классную санку, спину, участвуйте в марафоне Царская санка от Влад из 10 по 20 июля. Ссылочка в описании. На самом деле полезная и важная вещь на здоровье. Привет, расскажи, пожалуйста, о себе. А, вообще сколько что мне нужно знать сколько... какие у тебя навыки примерно что ты умеешь а, какие у тебя что ты хочешь от наших занятий вот Давай. ну привет в общем навыков у меня почти нет я так знаю пару переборщиков всего вот купил гитару ну, подарили мне вот я в общем mm -hmm. хочу научиться какую нибудь крутую мелодию играть крутую мелодию ну, что-нибудь такое простое но крутое понял Тебя, смотри, из крутых мелодий. Давай сначала, я расскажу себе. Меня зовут Алексей. Вот. Uh -huh. э -э, преподаю гитару уже недели три. Но ничего страшного, я не переживай. Научу тебя, чего хочешь. <с... <с... <с...> вот, я просто до этого еще играл. Вот решил <с>... начать заниматься. Уже есть ученики, им все нравится в принципе. Так, по поводу постановки, осадки. У тебя все отлично, вижу, гитара у тебя лежит нормально, поставь как-нибудь угу. руки, как ты примерно играешь. Да. Так, смотри, что... все правильно. Да, я слышу. Правильно. Так, смотри, угу. из прикольных мелодий. Прям тебе что-то крутое, да? Ну да. И из крутое, да, тебя. я понял. Угу. Сейчас я подумаю. Ну из крутого могу тебе предложить, знаешь, что такое? Не знаю, возможно, тебе будет слож, сложненько ее сыграть, но если научиться, будет, ну, тебе будет классно. Смотри. <музыка> возможно, сразу не будет получаться, но со временем, я думаю, сможем. Как тебе? Ну, я понял, но. Для начала пойдет, я думаю, а у вас на авито написано, что вы 9 лет уже играете, что-то не совсем похоже. Угу. Ну, так, ну, как-то так получилось. Ну, я новичков учу, так что, я думаю, тебе пойдет эта мелодия нормально. Вот. Так, все, разбираем ее или хочешь еще что-нибудь другое? Ну, можно ее, я думаю. Подождись, я подождись. Подождись. Подождись. Ну, да. ну, ну вот, в принципе, я тебе показал. Попробуй сыграть. Только медленно, хорошо. не торопись. 0.3.3.0 Ну, так примерно, да? Ну да. Также я могу тебе показать немного другую версию, она даже полегче будет. Вот послушай ее, может тебе больше понравится. Это больше нравится? Ну да, это побольше нравится, если честно. Вот. А из крутых что еще можно взять? Я не знаю. Снопдог тоже такая крутика. Ты можешь выбрать что-то из этого. Ну хорошо, я понял. А что, что тебе больше нравится? Снопдог или. Снопдог. Снопдог больше. Понял. Тогда смотри. Нет, нет. Нет, нет, да. Вот. Теперь э -э, поставь на первый лад, на третий лад с первой струны. Потом вот так вот И вот так вот Получается На этом все Если тебе понравилось это видео, то подпишись на канал Чтобы не пропустить следующее Поставь лайк, если будет много лайков Будет следующая часть На этом все, это был Акстар Всем пока Наконец-то я могу их снять И отдохнуть А это была отсылка на Тиму Мацони, с которым возможно, точнее 100%, будет следующий видос. Или не следующий, через один, может быть.